Вы хоть молодец этот машину продавать собрались а ключи делаете да я сразу понял. Ну, будет, какие, что, ключ? а потом скажет вот сделали дубликат nissan almera стоимость ключа с чипа 2 500 Оно ваш, э, родной ключ, будет чуть-чуть похуже, чем новый работает. Потому что новый напилили немножко в плюсе. Ну, я... Так, ну, а, а, ну хорошо, он... В смысле, хуже, он будет позже работать? Нет, он будет как и работал, так и работает. Просто разница будет, то, что наш будет работать лучше ключ. Да, ради бога, нет, надо, чтобы она заводилась сразу же, как она обычно заводится. Я вас сказать, 3,5 года х годов они даже тут фу еще не ремонтировали.